Здравствуйте, а акулист принимает? Принимает? Не то слово. Бухает по черному. А у вас что? Вы понимаете, у меня задница чешется постоянно. Так он же вам не поможет. Он же акулист. Посмотреть-то он может.